поиска, черная полоса к твоему личику, черные трусики сразу заливчиком. да ты раздета, не выдумать думать лучше, и возьмут тебя как младенца на ручке, я вывезу страшное, буду как мученик, хочется брать, но ты же не учишься. Милая речка, форма на уровне, знаешь, что делаешь, знаешь, что будет, от кровавого месива запах культуры, и твои глаза словно два изумруда, я от изумруда. За зимой, на, на ночь не глядя, мы валимся за толпами, косим под ниггером Черным будем, будем лишь если утопимся Выведу на воду будем, не там делаем Вещи я да. черный, как Redis, вы крызи, фраг из что ты не скажешь, а да. не слышу слово, по снегу Белая кроссики, черные волосы, розосы, роликсы, куплю Что хочешь, наплатить да. придется, и ты не заплатишь Ты возьму свое и исчезну, как оттепель